Наконец-то я так, снял. Разве это? Огромная как я вылезу. это слишком мало места. Это вот, с моими Отострали, отлично, короче, пожалуйста, подписывайтесь. Ай-яй! Oh, yeah. Вот на канал Я показал, что я Короче, подписывайтесь Все.